Вот сегодня мы гуляем в таком месте. Это территория гостиницы какой-то. Вот. И вот здесь вот такая красота. Смотри. Сейчас спущусь, еще покажу. Вот мы отсюда спустились. И вот сюда. Океан блестит. Вообще ничего не поймешь. Вот он. Вот чуть-чуть вот так. О, красота. Вот оттуда мы пришли. Вот сосны, видишь, все есть у нас тут. Вот там тоже сосны. И вот берег родимый. Там. там. Мы, живем. мы вот, вот там живем далеко. Вот такой отлив. И вот там бесконечно можно. Нет, 25 километров пройти. Да. Вот. Вот такие ступеньки. Вот еще вот такой вид у нас тут есть. О, какая. А, лава -ге. Лава -ге. Вот так шли, шли, устали, сели на лавочку, сели вот здесь и вот такой вид. Скажи, какой здесь вкус? пахнет просто смола, какие-то пряные травы. В общем, красота. И влажно. Ну, в общем, мы оттуда спустились с высоты. И... Вот можно идти вот туда, мы сейчас туда пойдем, а можно по, по берегу, когда отлив. Сейчас вот отлив, липой. вот это вот все, вода заливается, сюда, когда прилив, вот на эти камни. Вот такая красота.